Всем привет дорогие друзья, очередной выпуск аэрдропа который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars каждый день выполняя простые задания. Данную монету мы сможем продать в июне на старт торгов, плюс еще будет доступен фарминг пам, что придаст ценность этому токену. Первые два задания выполняются один раз, остальные можно делать каждый день любой на ваш выбор, все выполнять не обязательно, что хотите то делайте. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаем «Выполнить». Переходим на страницу, где есть описание. В данном случае стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, то, что использовали для регистрации аккаунта. Жмем кнопку. Бот вам даст код. Вы его копируете, вставляете сюда, жмете «Проверьте получить». Задание выполнено. Ожидаем начислений который происходит лишь на восьмой день. Если вы только начали выполнять задание, ждете 7 дней продолжаете выполнять, с восьмого дня у вас начнутся начисления и проверки выполнений. По депозиту трейдер су farming 10 дайсов есть два видео, рассказал как выполнять задание. Также откуда делать депозит, для этого выбрал кошелек Payr, биржа Bybit, снял два видео, показал как и в какой криптовалюте. Лучше всего с меньшими комиссиями. В последнее время я начал торговать на 10 копеек, реально. Трейд, своп, вот эти два задания. Как видите, статистика у меня раньше была 0.20, сейчас 7.26. 6 заданий плюсовых. Это те, что уже торговал на 10 копеек. В дефе я выбрал пару USDT рубль. Давайте покажу, чтобы вы убедились. Транзакция пройдет, обмен совершится. Готово. На следующий день делаю обратный своп. И обмен. Выбрал для этого трон В паре с рублем Покупаем, продаем Здесь минимальная 0.1 трон Выбрал данную монету Потому что я играю на него в дайс Минималка для дайса Тут копейки Можно еще пару нулей добавить Все, задание выполнено. Я уже, конечно, выполнял, поэтому мне необходимости заходить сюда и сжать кнопку проверить, получить нет. Twitter ВК не работает, остался Facebook, заданий становится все меньше. У кого Facebook активный, размещайте посты, их содержание вы найдете в инструкции. Для безопасности вашего аккаунта в социальной сети рекомендую добавлять еще свой текст. Каждый день разный. Тогда социальная сеть вас не заблокирует за спам. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате. 10 сообщений здесь на тему криптовалюты принесет вам дополнительно 400 монет. И конечно же последнее задание проверка пользователей. Здесь мы проверяем других участников правильность выполнения заданий. Каждое проверенное задание другого человека дает вам 100 монет. По 12 в день. 1200 токенов. Но с учетом ошибок в среднем получается 800-900 тысяч монет. Как видите у меня 533 принято. 122 отклоненных. Думаю с нулевой статистикой